Продолжаем астропрактику. Интересный вопрос: деньги и профессия. Самый-самый частый вопрос. И моя ученица слагный Скорпион в лагнешем шестом доме. Давайте начинать. Я буду открывать гороскоп ученицы и направлять размышления. И прежде всего хочу обратить ваше внимание, что я подхожу к астрологии Джотиш очень научно, с принципом, что планеты на нас не влияют, а они только отражают нашу схему сознания, мышления, всех паттернов, всего когнитивного уровня. И, конечно же, это отражается и в действиях, и в желаниях, и во всей жизни. Но это не влияние планет, это схема, это индивидуальный навигатор. Это инструкция к человеку. И это нас с вами это о нашем природном устройстве. Оно настолько индивидуальное и неповторимое, что астрология дает ответы именно вот такие неповторимые. Этим астрология Judici очень крута. Можете остановить этот слайд и прочитать соответствия природные. Да? То есть, у нас, ну, к примеру, есть 27 основных эмоций. И у нас есть в гороскопе 27 Накшатр. Есть 27 пучков нейронов в стволе мозга. Даже основные, клет основные компоненты в клетке, если мы посчитаем, тоже будет 27. Это не случайно. Это вот такая синхронизация определенная, да, соответствие определенное. Намекают нам на очень важные осознания. Если мы их это изучаем, то уже, конечно, мы не только намеки понимаем, мы это четко, ясно, математически четко начинаем. И в этом слайде тоже можете прочитать все. Но прежде всего хочу обратить ваше внимание на гонешу который даже символизирует наш головной мозг, если мы посмотрим на срез головного мозга. Вот Все это мы анализируем на обучение через личный гороскоп. Это как иметь персональный навигатор. Давайте начинать. Пожалуйста, отключите все, что вам может мешать. и Внимание направьте на этот урок. Вы в пространстве Шахте-Университет. Три направления, которые призваны исцелять. Изначальная астрология Джотиш с научным уклоном, естественное целительство Рейки и школа осознанного питания. Три школы, три направления. В астропрактике. Астропрактика – это мой авторский блок обучения. В ней мы идем поэтапно. На первом уровне я разрешаю анализировать только свой гороскоп. На втором модуле уже можно подключать гороскопы близких. Мы часто на астропрактике рассматриваем гороскопы дочек, сыновей, внуков, Правнуков, мужей, и жен, подруг и так далее. С третьего модуля даже разрешаю анализировать вопросы, которые возникают на консультациях у моих учеников, да, то есть клиентов моих учеников. Все, ученики, пожалуйста, тезисно записывайте то, что важно. И вот гороскоп моей ученицы. Восходящий скорпион. Здесь санскрит. Здесь перевод санскрита. Вот, пожалуйста, для удобства. Мы оперируем понятиями планет и созвездий 12 созвездий 12 секторов здесь тоже все перечислено и вот здесь планетарные периоды я зачитываю что пишет моя ученица и комментирую итак хотела бы порассуждать пишет ученица ирина на тему финансов и заодно коснуться темы профессии проанализирую 2 11 и 10 дома то есть вы идете не по схеме да, я обращаю ваше внимание потому что у нас есть схема анализа профессии она не связана только с этими тремя домами. Но давайте, раз вы так решили, я прокомментирую то, что вы проанализировали и направим. Начнем со второго дома. Второй дом ⁇ дом денег. В нем находится Раху и Луна. В стрельце. Это отражает умение работать с эмоциями. А какой-то диссонанс идет. Эмоции ⁇ это четверочка. Это луна, да, но луна у вас в стрельце во втором доме, Ирина. Поэтому здесь я бы не говорила об эмоциях и об умении с ними работать. Здесь нужно сказать о параметрах стрельца прежде всего. Например, изучать эмоции для вас очень ресурсно. Луна в стрельце во втором доме изучать стрелец, луна, тема эмоций, в том числе и не только вообще ресурс, да? ежедневный ресурс человека, второй дом, деньги. Вот так соединяем. Заработок также может идти через сферу питания. Тогда вот более четко вам нужно, я поняла вашу мысль, тогда надо было сказать, деньги могут быть в моей жизни связаны с темой луны. Это эмоции, материнские темы, чувствительность, психическая, эмоциональная, тонкая такая, да, Луна – это настроение, луна – это комфорт. Вот с этим могут быть связаны деньги в моей жизни. Но мне этому ну, нужно учиться сначала. Девяточка, стрелец. Вот так. Через сферу питания. Да, это если вы берете второй дом. Но вы вот второй дом, конечно, должны связывать с, прежде всего с хозяином второго дома. Вот, может быть ниже вы это написали, вот вы пишете, тема питания мне близка только для себя самой, об этом мне говорить скучно, конечно, потому что у вас там стрелец, у вас там не луна в тельце, у вас не луна в раке, то есть, когда мы анализируем что-либо, мы должны же связать и дом, и созвездие, но когда мы говорим о задачах, больше мы должны говорить о качествах созвездия. И это соединять. Конечно, вам скучно, потому что стрелец это не телец. Стрелец и телец, если мы вообще, вообще, вообще возьмем тему питания, это тельцовское больше. а Стрелец и телец находятся друг от друга на конфликтной оси. Вот. Ничего общего у них нет. Шесто... Шесть шагов от девятки до двойки. И от двойки до девятки 8 шагов, да, то есть поэтому вам и скучно. Вот как раз вы ниже дальше пишите. А также если говорить о строице то это способность к расширению и распространению знания через речь. Вот это мне откликается. Распространение знаний это вообще Юпитер. Прям вот если мы берем параметр когда вы хотите это проанализировать. Здесь же мы анализируем деньги. И тут стрелец, вот именно что э, вам нужно говорить. Вот, вот нужно, Наверное, из всего этого больше всего нужно было выделить, что так как Луна во втором доме, мне нужно говорить, чтобы у меня были деньги. Вот, Потому что Луна это ежедневный ресурс, это ежедневное внимание, это ежедневное умонастроение. И когда Луна во втором доме, нужно много в Стрельце, нужно много учиться этому и много говорить об этом. Да. И искать то, что вам не скучно, потому что Стрелец это идея определенная, и ее нужно нащупать, чтобы не было скучно. Так, Также учитывать важно, пишет Ирина, что рядом с Ной стоит Раху, который вызывает шторм. Я Шторм в кавычках, я могла бы работать в сфере психологии и таким образом решать и свои эмоциональные задачи. Раху с Луной в любом случае, да, замечательно работать и соприкасаться с темой психологии и вообще внутреннего мира вот но девятка здесь и это говорит о том что да нужно этому учиться и дальше можно конечно же переводить в профессиональное русло если вам это интересно тем более у вас четвертым домом управляет сатурн сатур сигнификатор профессии а психика внутренний мир это как раз четвертый дом плюс у вас парад планеты в восьмом доме это тоже все внутреннее и опять-таки в близнецах да то есть говорить об этом надо чтобы вот это все внутреннее выражать наружу. Да, то есть мы видим нетипичного скорпиона с парадом планет в восьмом доме. Скорпион-близнецы. Да, это не Лагнеш, но все равно, когда много планет в каком-то доме... Очень много этой энергии проявляется в человеке. А здесь еще мы видим Лагнеш в шестом доме. Много противоречий в личности. Да? То есть шестой и восьмой дом, они э, на конфликтной оси Клагния находятся. И поэтому всегда, если в эти точки попадает Лагнеш, это всегда нетипичный человек. Нетипичный Скорпион. Вообще нужно было начать вам с лагной, а не со второго дома. По-хорошему. Потому что где день, деньги там, где вы проявляете свою естественную природу. А естественная природу у нас начинается с лагны. Поэтому существует схема анализа профессии, где нужно начать с лагны, а не со второго дома. И вот тут надо было сказать, я скорпион. Для меня мой ресурс и вообще моя, так сказать, точка сборки заземления связана с глубокими темами, с темой ресурсов, в том числе других людей, потому что восьмерка — это деньги и ресурсы, и вообще все на свете связано с другими людьми. Это что-то скрытое, спрятанное и так далее. Дальше надо было проанализировать Марс и только потом, Лагнеш, Лаг вместе с Лагнешем, и только потом перейти ко второму дому. Это о последовательности. Последовательность здесь нарушена, соответственно логика тоже нарушается. Поэтому да, я согласна, что с таким восьмым домом, и когда хозяин э, четвертого дома Сатурн, то хорошо бы разбираться во внутреннем мире, идти в психологию, и идти очень глубоко, я бы сказала. Потому что не просто психология, психология ⁇ это очень хорошая... Э, направление изучения себя но там все очень общее там есть конечно подразделение вся эта детализация но не настолько как в астрологии джодиш а у вас луна и раху здесь в накшатре которая связана с большой глубиной самым корнем самой сутью мула поэтому вам то, что психология вам астрология нужна чем вы и занимаетесь вас это вдохновляет вы одна из самых Быстрых учениц у меня. Которая просто проглотила все обучение. Кстати, тоже такой момент. Эти знания еще должны перевариться. Это чувствуется, что вы очень быстро прошли. Но вас это вдохновляет. Вот потому что стрелец. Я тоже, я знания даю по муле. У меня Юпитер в муле. А у вас Луна и Раху в муле. Конечно, вы это прям жадно кушаете. Это еще должно перевариться. И вот в эту сторону, конечно, вам, вам по-хорошему надо консультировать по астрологии. Вот. Я, кстати, забыла вам, вчера личное сообщение отправляла голосовой, забыла сказать, что вот вы курс консультирования, вот вы не следуете методологии, это вот ваш стрелец на самом деле. Вот вы думаете, что вы сами знаете, а на самом деле надо не пренебрегать мнением и рекомендациями мастера, который вас ведет в этом деле. Вот вы пренебрегаете, вы пропустили курс консультирования, который обязательно по методологии должен был быть после первого модуля. Вы его пропустили. А вчера от вас возник вопрос про детский гороскоп, о котором я рассказываю в курсе консультирования. Вот Нельзя так прыгать. Надо идти последовательно. Вот Тогда у вас действительно будет все мощно. Прыгайте вы из-за близнецов ваших. Обратите ваше внимание. И... Эм... Выстроите более планомерно все это и также видимо не усвоилась схема анализа возвращайтесь в первый модуль в конце первого модуля есть схема анализа профессии нужно четко по ней идти вот. и то что не написали то что пропустили для себя проанализируйте это тоже вам даст много ключей. Вот. Ну, очень хорошо консультировать, потому что сразу в глаза бросается, что хозяин пятого дома, дома консультирования, Юпитер в десятом. То есть профессия, все, что связано с наивысшим расцветом, таким уже прям сейчас, наверное, дойду до десятого дома. Юпитер, который курирует пятый дом, а пятый дом связан с консультированием. Так, дальше читаю пишет Ирина. Психология, давать знания, разрешать внутренние конфликты, потому что Марс в шестом доме. Не, не, здесь неправильно написано вами. Марс в шестом доме, да, но именно Лагнеж. Когда мы анализируем профессию, Лагна и Лагнеш прежде всего, да, прыгаете. Вот про второй дом вроде пишете, а уже про Марс написали. Последовательности не хватает. Это вот ретроградный Сатурн, и с этим нужно работать. Потенциала много, но его нужно раскрыть. Вообще ось э, стрельца и близнецов да, очень ярко выражена. Так, э, дочитаю. Значит, психология давать знания, разрешать внутренние конфликты. Это все мне очень близко и дает энергию. Да, хорошо. И, кстати, запрос был э, от вас, что хочется понять, откуда идут деньги, потому что их маловато. Опять же, пропустили курс консультирования про тему энергообмена, Значит есть пробелы. Когда мало денег, значит вы нарушаете энергообмен или к себе, или к другим. Причем это может быть настолько тонко, что вы даже не знаете об этом. У вас просто глаза откроются после, после курса консультирования на эту тему. Хотя вы можете думать и полагать, что вы все знаете. Когда вот есть мула, когда есть стрелец, особенно мула, у человека часто бывает ощущение, что он и сам все знает. Но это ошибочно, мы не можем все знать. Если мы чему-то учимся, уж точно нужно следовать за рекомендациями мастера. У меня очень мощная методология. Если вы будете следовать этой методологии, у вас будут наилучшие результаты. Если вы будете пропускать, не обращать внимания на то, что я рекомендую. У вас будут вот такие пробелы. Когда вы мне пишете вдруг, у вас консультация завтра, вы пишете: а вот у меня завтра консультация. Я, конечно, не должна, меня это вообще никак не касается. У меня тысячи консультаций, и мне надо все успеть. Вот. Но пробелы из-за того, что вы не прошли последовательно. Пожалуйста, возвращайтесь и обратите на это внимание. Потому что, понимаете, в Стрельце у вас две планеты, а в Близнецах у вас э, четыре планеты. Прям перекос в Близнецы. Быстро-быстро, по верхам-по верхам, в глубину надо пойти. Ваш прорыв в глубине, Раху в муле. Ну, хотя Луна, конечно, вас и привела, скорее всего, ко мне, потому что вы чувствуете глубину, понимаете, но нужно глубже еще пойти усилием воли, Марсом своим, который в шестом доме, конечно же, вы не всегда слышите его, образно говоря. Слышите, но вот так, урывками, а надо, чтобы это стабильно было, тогда это будет еще более результативно и еще больше будет удовлетворенностью. В том числе деньги у вас по глубине пойдут, когда вы глубже пойдете, разберетесь во всем глубже. Вот, я бы даже рекомендовала вам, когда вы весь материал изучите, возвращаться и еще раз его изучать, потому что у вас ретроградный Сатурн, и чтобы все это перевелось в профессию, в консультирование астрологическое, к чему вы, конечно же, очень-очень открыты, и у вас уже получается, вы это делаете, но вы можете лучше это делать, на самом деле. Курс консультирования изучите. Там очень много всего, что нужно именно от меня получить и услышать, как у вашего учителя по астрологии. вот И давайте вернемся к вашим размышлениям все очень близко дает энергию дальше хозяин второго дома юпитер еще второй дом мы анализируем юпитер да у вас видите хозяин второго и пятого в десятом то есть вам нужно говорить чтобы развивать профессию вам нужно выстраивать верный энергообмен между собой и другими людьми потому что у вас перекос идет в друг... к другим людям вот и это нарушение как раз таки выражается в том, что у вас мало денег. Об этом я рассказываю на курсе консультирования. Очень детально, подробно и, возможно, совершенно с другой стороны, даже как вы себе не представляете. А так как вы скорпион восходящий, восьмерочка, с парадом планет в восьмом доме, то это для вас невероятно важно, правильно это понять. У вас перекос в восьмерке. А я даю тельцовскую энергию, даже просто по природе своей. Я у меня лагнешь в тельце. Луна по совместительству. Так, давайте к вашим расмышлениям чтобы не затянуть. Юпитер, так, в доме профессии, карьеры, статуса. Юпитер в секторе козерога. Здравствуйте. Грубейшая ошибка. Какой козерог? Пятерка. Юпитер в пятерке. У вас Сатурн в козероге, а Юпитер во льве. Недопустимая ошибка. Это невнимательность на самом деле. Я не думаю, что вы льва с козерогом путаете на уровне, на котором вы сейчас находитесь. Это просто ошибка. Это поверхностные близнецы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Вперед, вперед побежали. Нет, во всем нужно разобраться. И вот ретроградный Сатурн в козероге говорит о том, что следуйте методологии, следуйте правилам. Но вы не быстро к этому приходите. Сатурн ретроградный это означает. Но всегда есть возможность услышать все-таки хорошие связочки у вас между Луной и Меркурием, Луной и Юпитером, Меркурием и Юпитером, хорошие оси, поэтому, скорее всего, вы меня верно услышите, прислушаетесь и это все исправите. Я верю в вас. Так, Юпитер, значит, вы пишете ошибочно, что он в падении, дому по чая, но это дому по чая, рост может быть в случае приложения усилий. По Юпитеру всегда есть рост, какой бы там Юпитер не был на самом деле. В Упачае, да, со временем и в приложении усилий, да. Юпитер в 10 доме коуча, психологи, консультанты. Плюс хозяин 10-го в восьмом солнце. Что может говорить о связи профессии с сакральным, верно? Совсем спрятанным, глубоким опять же, с ресурсным очень. С тем, чтобы все просчитать, подстраховать, прогнозирование это все восьмерочка. Что мы и учимся да, на астрологии, в астрологии делать. И просто изучая природные циклы, мы просто потом понимаем, как оно природно устроено и какие циклы могут повторяться. Это и есть суть прогнозирования нормального, такого адекватного. Это не гадание, это умение понять цикличность. И как эта цикличность конкретно преломляется в сознании человека... В очень индивидуальном, да, в гороскопе, который не повторяется. Эти позиции, пишет Ирина, могут отражать, что профессия может быть связана с консультированием по астрологии. Я бы с удовольствием здесь реализовывалась, очень мое. Ну, вы же уже консультируете, как я знаю, да, просто нужно посерьезнее пойти. Вам... вы по близнецам порхаете, потому что кету в близнецах, вам кажется, оттуда проторенная дорожка, это наработано, там, где кету, наработано из прошлого. Но раху у вас в стрельце, то есть надо учиться, прислушиваться к учителю, что вы пока не очень делаете, но диалог наш с вами очень хорошо помню. И мне нравится, как вы слышите меня. вот Главное еще это сделать. Дальше вы резко прыгаете в одиннадцатый дом. Хозяин одиннадцатого, Меркурий в восьмом. Восьмой дом ⁇ это дом тайных знаний астрологии трансформации. Здесь у меня парад планет. Сколько себя помню, столько и трансформируюсь. Ну да, душа так выбирает. Ваша же душа, ваш же игрок эту, эту игру выбирает. Вот, поэтому да, такая у вас игра. Сколько... Меркурий отражает мою проницательность. Проницательность по близнецам нет. Вы имеете в виду, что в восьмом доме это все? Ну, это все в восьмом доме в близнецах. Поэтому, если вы будете прилагать усилия, то, возможно, и проницательность. Тягу к секретам, всему тайному. Люблю, люблю говорить на сакральные темы. Наделена талантом исследователя. Вот исследовательская, это точно близнецы. Это точно весь ваш парад планет. Даже помню, как в детстве любила лазить по запрошенным стройкам, пытаться найти какие-то знаки для себя, расшифровать, в то время как мои сверстники играли в прятки. Да, это вот ярко выраженный восьмой дом. Всегда считала, что в таких местах очень много мистики. Также Меркурий находится под Накшатрой Ардра. Это неправильный текст. Меркурий в Накшатре Ардра, а не под Накшатрой Ардра. Не самая простая, но трансформирующая, глубокая. Часто глубоко все погружает, чтобы понять Почему? Это ваша луна в муле, а не меркурий в Ардре. Меркурий-Вардри в Ардре это выстроить речь и коммуникацию таким образом, чтобы трансформироваться. Но вы еще до нее не дошли, поэтому я не буду это долго комментировать. Вам нужно глубже это изучить. Докапывают до глубины, до сути вещей. Все анализирую с самого детства, внимательно наблюдаю за миром и за людьми. За людьми. Да, это ваша луна. Вот вы пишете с детства. Детство – это луна. Это ваша луна в муле. Луна в стрельце. А не... Ну и восьмой дом, конечно же, я уже несколько раз сказала, здесь понятно, восьмой дом это еще дом чужих финансов. Я в этой сфере работала, но не хотела себя реализовывать конечно вас же мула мула зовет просто работала бухгалтером 7 лет это было тяжело для меня скучно неинтересно, а работу ходила как на испытание да то есть вы по близнецам вроде реализовывались по второму дому реализовывались но а, луна и ресурс ежедневные тянет в другую сторону в самый корень бухгалтерии конечно не самый корень это нужное дело не самый корень а сейчас вы в астрологии так быстро идете. Вы, наверное, одна из самых быстрых учениц по изучению материала. Поэтому я вас очень хорошо запомнила. Это вот ваши близнецы. Ваши, вот это, по вам можно изучать парад планет в близнецах. В восьмом доме и по астрологии. Вы прям в яблочко попали, поэтому вам сейчас очень интересно. Вот вы как раз пишете. Астрология для меня как глоток свежего воздуха. Учусь с удовольствием, слушаю, проникаюсь, укушаю. Замечательно, рада слышать. Связь одиннадцатого и восьмого дома. Да? Отражает то, что доходы могут идти и от астрологии в том числе. Конечно, все верно. Только надо еще анализировать противоположные дома. Еще пятый дом, да, то есть по-хорошему, по если мы деньги анализируем, да. Второй дом и напротив, восьмой. Одиннадцатый дом и напротив, пятый. Открытые уроки вам нужно еще добавить просмотр. Там очень много деталей про связи, я рассказывала про оси. Вот об этом я сейчас сказала. Итог. Складывается цепочка, пишет Ирина, Хозяин второго в десятом, хозяин десятого в восьмом. Возможность связать свою профессию с тайными знаниями и зарабатывать на этом. Хозяин одиннадцатого в восьмом. Заработок от сфер восьмого дома. Сакральные знания астрологии. Что-то секретное, глубокое, трансформирующее бы добавила. И связанное также с ресурсами других людей. Вот вы бухгалтерией занимались. Это тоже да, ресурсы других людей. Друг, чужие деньги считали. Вот. Это тоже восьмой дом на самом деле. И ярко выраженный Меркурий. Достаточно сильный да, в своем секторе. Несколько раз, пишет Ирина, проигрывается психология в гороскопе. И, конечно, много сакральности. Плюс я восходящий скорпион. А там, где скорпион, там всегда тайны. Тайны, умение все проконтролировать и... Власть определенная, умение найти знания, которые дают власть. Но тут нужно прям очень кармично подходить и не нарушать законы, иначе потом прилетит быстро скорпион. Вот, поэтому баланс в энергообмене, баланс с другими людьми и растворение страхов и в своей жизни, и в жизни других людей, вот так можно раскрыть в плюс скорпион. думаю профессия сакрального психолога то есть астролога отлично проигрывается в карте да вот я вам добавила про пятый дом плюс конечно астролог это ось 39 близнецы стрелец а у вас пол в этом всем но нужно добавить структурности по сатурну то есть ваши шаги вперед третий дом да то есть и профессия она анализируется обязательно с сатурном если вы не будете реализовывать ваш Сатурн, больших денег вы тоже не будете вообще наблюдать в жизни. Поэтому существует схема анализа профессии. Чтобы профессия была и в удовольствии, и с деньгами, и в балансе. Это все связано в итоге с Сатурном, а потом еще и с Раху. Но вы еще просто до этого не дошли, взяли эти сектора и это... хотя нет, до Сатурна вы дошли. Сатурн вы, в принципе, могли бы уже проанализировать. Но всему свое время добавляйте этот анализ, вернитесь ретроградно по вашему Сатурну в схеме анализа профессии, и для себя все доанализируйте. И вам станет. Еще, еще более ясно. Ну, я про Сатурн добавила, то, особенно то, что он хозяин четвертого, как умение раскрыть внутренний мир, да, и сделать это на профессиональном уровне, как астролог. Вот. И, конечно же, у вас много показателей к тому, чтобы через консультирование астрологические, астрологические, помогать другим людям, да, разрешать их конфликты и а, иметь от этого день, деньги, интерес, результативность, удовлетворенность своей работой. Все. Вы пишите, очень интересно послушать вас, Лидия, может у меня есть и другие сферы, где бы я могла сделать прорыв, потому как с финансами туго. Все, об этом я сказала сразу, еще в начале. Также вам очень важно все э, переслушивать на самом деле, потому что ретроградный Сатурн, Сатурн сильный, он чувствуется от вас. Э, такая, есть структура, мощь, но она немножко скрученная, ее нужно развернуть. Прислушивайтесь больше к моей методологии, моим рекомендациям, Ирина, и у вас будет лучше. И если вы хотите, чтобы у вас были деньги, нужно верно консультировать, не допускать ошибок по энергообмену, которые вы, скорее всего, и допускаете, раз у вас нет денег. Все, благодарю. Заранее за ваши комментарии пишет Ирина. Да, все, я на этом завершаю. Ирина, жду от вас обратную связь в личный диалог ВКонтакте, в личные сообщения. Всех остальных тоже комментируйте, пожалуйста. Если это видео видите в общем доступе, я часто ставлю на благотворительной основе, чтобы все могли увидеть, как круто изучать свое сознание с учителем, с личной обратной связью, через видео по конкретному гороскопу, конкретному вопросу. Это ни с чем не сравнивая. Вот, это Мини-консультация, можно сказать. Заодно я показываю, как именно нужно все связывать, и всем ученикам это полезно. Это была астропрактика, мой авторский блок обучения. Еще раз скажу, что на первом модуле мы гороскопы свои изучаем, на втором модуле уже близких родственников можно брать, а с третьего модуля даже клиентов рассматривать. Ученики, дорогие, пишите раз в неделю, на каком вы уровне на обучение, будьте проактивны. Я не могу за вами всем, я одна, вас много. Но я всегда помогу. вот Изучайте астропрактику, ее очень много, более 500 уроков уже, и это нужно смотреть, смотреть, смотреть. если вы новичок в моем пространстве, то приглашаю вас познакомиться. Еще несколько минут я расскажу: то есть, ученики можете здесь останавливаться, а новички, посмотрите еще несколько минут какие у вас есть возможности. Они очень интересные. Я немножко расскажу о себе и расскажу, что я могу вам дать абсолютно безоплатно: в том числе вводный урок по астрологии, мини-консультацию вводную по вашему гороскопу. Главное, делайте шаг навстречу знаниям и изучению своего сознания. Если вы интересуетесь астрологией, нужно делать это верно. И я внесу свою лепту в ваш путь. Вот Идите верно в астрологию, ж, да? потому что можно совершенно неверно идти. А верно это когда есть учитель, когда есть личная обратная связь. И вы можете это увидеть даже в формате знакомства, что является абсолютно безоплатным, с маленьким условием таким. Вот. Все, дослушайте несколько минут и до встречи на следующих астропрактиках. И э, тогда уже пару слов расскажу о себе потому что э, обычно не успеваю это все делать я именно вот если брать параметр астрологии практикую консультирую обучаю уже с 2009 года основала школу шахте шахте это индивидуальная точка силы когда мы говорим о гороскопе это шахте гороскопа или шахте определенной части гороскопа это индивидуальная сила конкретно сознания. еще можно изизуальную силу и шахте дня определять. И в июне 2022 года я провела очень крутой э, цикл, э, вдохновившись тем, что я хочу показать вам, какая шахте дня бывает. И я провела э, такой цикл 30 дней подряд. Да, мы, э, проводили вместе каждое утро по 15 минут я рассказывала про шахте каждого дня кстати я хотела бы показать вам вот об этом слайд тоже со стола получился в итоге мини-курс по накшатрам кто знает да, допустим если вы вдруг самостоятельно изучаете астрологию теряете время кстати вы можете намного больше и быстрее узнать все просто намного более быстро стать счастливым человеком через эти знания раз они вас привлекают скорее всего вы сейчас смотрите меня значит они вас привлекают вот. Лучше, конечно, изучать все это с учителем. Но вот я создала мини-курс, вы тоже можете на него взглянуть им воспользоваться. На одну накшатру 15 минут. Дорогие ученики, кто этого не видел, тоже нужно это все изучать. Потому что мы там концентрировано За 15 минут самое важное накшатрах я рассказала. То есть поймай силу дня, поймай шаг дня. Еще раз зашла речь об этом. Я даю видеоответы каждый день в stories. Вы можете задавать вопросы, дорогие подписчики, познакомиться с моим взглядом. Может быть, вас какой-то вопрос мучает. И я стараюсь достаточно развернуто отвечать. Находите окошко для вопросов в сторис, сторис в ВК, ВКонтакте. И задавайте абсолютно любые вопросы. Соприкоснитесь с моей шахтей. Ну, еще есть, знаете, для новичков еще есть крутая возможность. я до нее дойду, расскажу. В общем, вот я основала школу астрологии. Очень-очень вдохновлена передачей знаний, у меня тысячи учеников по всему миру. Еще я учитель по практике целительства, естественного целительства Рейки. Вместе с супругом веду школу Рейки с 2009 года. По образованию я учитель музыки, писательница, ну, писательница для души. Вот. Я создала аудиокнигу для женщин, сакральную аудиокнигу. Ее сейчас на данном этапе можно послушать и вообще... Прочувствовать Очень крутая книга получилась через мой курс для женщин, курс по Венере, я его еще называю, так как я веду еще школу осознанного питания и сакральной стройности. У меня три школы. Школа астрологии, целительства и питания. Вот. И вот туда включена моя книга. Это вот про Также я написала книгу в электронном формате, пока она доступна, «Целительство и дети». Когда я родила доченьку. В 2013 году я не могла не поделиться чудесным опытом, который у нас произошел, просто волшебных, божественных лотосовых родов. И вот я написала книгу «Что должна знать каждая женщина о беременности и родах». Это такое длинное название, короткое название «Целительство и дети». Обязательно найдите, почитайте. Ссылочку прикреплю, если не забуду. Если забуду, пишите в комментариях или в личный диалог. Всегда рада поделиться а еще лучше заходите в топ-линк, и там все на свете, что есть полезное, которое я могу просто отдать на благотворительной основе, там есть. И эта книга тоже именно про детей. А книга про именно сакральная для женщин, она создалась в 2022 году и доступна именно на курсе для, ну, по питанию, курс по Венере. Только для женщин. А книгу про детей можно всем читать. И доступно в свободном доступе. Вот Чаще всего мы с семьей живем в Индии, на Бали, шри ланка Гималая, где мы только не жили, но чаще всего в Индии. А когда в Индии дождики идут, мы возвращаемся в Россию, Москва, Питер, Сочи. Вот немножечко о себе. И... Три школы меня вдохновляют. Я назвала их проект Здоровье – это школа Рейки. Проект «Мудрее» — это школа астрологии. Проект Строй... «Стройней». Это школа осознанного питания. Правда, ко мне в школу питания приходит очень много учениц, у которых нет лишнего веса, но они еще больше расцветают. Это курс по Венере, более правильно так сказать. Курс, если мы скажем через астрологию, курс по второму сектору, по седьмому сектору и по двенадцатому сектору, кстати. Да? То есть, вот, где Венера у нас сильна в тельце, в весах, у нарастающей и в рыбах. Вот эти три сектора мы прорабатываем на курсе по Венере. Он огромный, он большой. Раз я уже начала говорить, да говорю. То есть его можно изучать в формате 30 дней. Это 400 уроков. Или в формате 50 дней. Это 500 уроков. Вот такие три школы. А теперь новички самое вкусное. Вы можете еще ближе со мной познакомиться. Напишите в любую соцсеть, под любым постом, куда вам удобно. Волшебные слова «Хочу разбор». Эти слова помогут мне быстро определить вас, как новичка в смысле в моих школах да? то есть вы у нас если не учитесь то можно вот так написать и я дам вам водный урок по теме который вам нравится из этих трех школ это астрология целительство или питание. вы получите просто массу пользы это очень интересные вводные уроки как мастер-классы без воды очень полезно вы не зря потеряете время а вот после просмотра этого водного урока я дарю вам мини консультацию лично в аудио формате это безоплатно и водный урок и мини-консультация, главное делайте шаг вперед и в этой консультации, если по теме астрологии я расскажу про кармические задачи на ближайшие годы, как раскрыть ресурсы именно вам если это целительство, то в каких сферах вашей жизни практика целительства будет особенно эффективной, какой у вас потенциал в этом и по питанию почему у вас есть проблемы, лишний вес или какое-то заболевание и что с этим делать пожалуйста, воспользуйтесь этой акцией благотворительной и заявку оставляйте в течение трех дней это возможно, после выхода этого видео Видео. прямо сейчас пишите хочу разбор в любую соцсеть и я дам много пользы вы сможете сделать верное решение потому что все решают знания в нашей жизни или их отсутствие поэтому сложный период сложные проблемы какие-то всегда идите в сторону юпитера инвестируйте в юпитер а юпитер это знания, которые вас расширяют Это как раз таки 12 сектор потому что юпитер управляет 9 и 12 м созвездием, да? вот идите туда где есть личная обратная связь вот тогда у вас будет большой ресурс. Вот как я на примере сегодняшней астропрактики вам показала. Я всегда делаю акцент на вот этих секторах. Пятый сектор это индивидуальный подход. Одиннадцатый сектор реализация ваших желаний. Второй сектор ресурсы, слова, речь. Восьмой сектор глубокое понимание материи, сакральное понимание. И шестой, двенадцатый сектор уж тем более. Шестой сектор это конфликты. Двенадцатый сектор это исцеление всех конфликтов. И на уровне сознания, и на уровне денег, и на уровне отношений, и на уровне тела. Вот, так что мини-курс по Накшатрам. Скорее забирайте, пока я еще отдаю его, висит у меня на стене ВКонтакте, ссылочки возможно тут все дам, посмотрим. Ну, в общем, все, все ресурсы всегда можно писать лично и получить. Обязательно посмотрите, ученики и подписчики, мое новое видео очень крутое я создала, отличие западной и восточной астрологии. А, прям вот наглядно тоже открываю астрологическую программу Джиганат Хахору и даже показываю, как построить Джиганат Хахорис западный гороскоп и какие есть различия, почему я выбрала именно Джотиш, почему я пользуюсь Джиганат хоры. И такие вот прям супер резонные, логичные, понятные отличия западной восточной астрологии. Это просто уникальное видео, вы такого не найдете нигде, потому что до сих пор сколько создано видео и рассказано об этом, до сих пор все плавают в понимании того, чем же отличаются джиотиш и западная астрология. И третья новость, успевайте изучить квадротранзиты, которые я тоже создала летом 2002 года. В июле это был какой-то очень крутой порыв, ну, по кармической задаче, все-таки, раху вовнем в этот период идет. И квадротранзиты это транзиты сразу четырех планет. Транзит Юпитера в Рыбах, транзит Сатурна по Водолею, транзит Раху Вовна и Кету в Весах. Вот такой новая, новый такой поворот весной 2022 года случился. Как это вообще все понять? Где ваши возможности? Прям успевайте изучить, пока я держу это в открытом доступе. Это прям благотворительность гигантская с моей стороны, потому что там есть и схематичные уроки, и уроки потоковые. Прям очень мощные Мини-курс тоже получился. Обязательно посмотрите. Для тех, это важно, для тех, кто хочет действительно ресурсно понимать структуру и систему своей жизни, верно делать нужные выводы и корректировать свои действия через аналитику своего неповторимого гороскопа, то есть сознание. Да? Так, и быстренько пройдусь еще так же, пока у меня такой получился практик, урок практика. Не знаю, как это будет, насколько это будет не. Не, не затягивать не, не люблю затягивать но тем не менее расскажу Вдруг, вдруг вам это все интересно у меня есть авторский курс соляр двухнедельный родовой курс практика для раков и львов акции вот обязательно пройдите этот курс очень крутое погружение в мощную встречу вашего личного нового года потому что там точки силы которые которые знают только продвинутые джутиш астрологи это будет такое супер обновление на весь ваш новый цикл есть базовый формат есть vip формат с благословением пишите в общем если вам нравится я все расскажу подробнее. Также я провожу инициации, дорогие ученики, тоже возможно. Это. Я раньше проводила открытые уроки почаще, сейчас у меня нет такой возможности, я провожу апгрейд четвертого модуля, и поэтому э, более редко вы это все можете слышать, читать, видеть. Я сейчас включу в это видео все. Инициация или дикша, шактипат по астрологии я веду. Это только для моих учеников после базового обучения с индивидуальной онлайн-встречей. И также зову всех под 12 дом из плюса, попробовать практику целительства в 12 часов по Москве, каждое воскресенье день целительства, день солнца, тоже такая благотворительность, которую мы проводим вместе с супругом. Любой человек может участвовать, обязательно ставьте будильнички, присоединяйтесь, все подробности по средам, выходит пост, там совсем нужно сделать маленькое действие, записать просто имя человека в комментариях. Не упускайте такую возможность, все подробности будут в посте, всегда можете найти, почитать. А ученики по целительству, не забывайте, что у нас еще есть рейки практика то есть данный урок был астро-практика, а еще у нас есть рейки практика Не забывайте ее изучать, там много очень интересно вопросов от учеников, мы это все обсуждаем. Вот Сегодня у нас была, например, инициация 25 учеников, просто со всех континентов были ученики, интересные вопросы были, тоже скоро добавлю на платформу обучения. Мой супруг Михаил ведет энергоинформационную чистку, она возможно в любой момент, но по личному запросу, имейте в виду. Какой формат практики и так далее, это только по запросу, если вам откликается, потому что Михаил работает только по запросу, не со всеми, да? запрашиваете. А я веду женские чистки раз в месяц, на 15 лунный день начинаем на полнолуние. Раз в месяц беру 5-8 женщин, очень крутой мой авторский женский курс. Это только для женщин, от сексуальных оттоков, от эмоциональных завалов, от непрожитых обид, и к родителям, и к партнерам очень крутая шаг. Чистка проходите обязательно, особенно если есть вот все перечисленное очень. Круто получаются результаты, вплоть до замужества даже, хотя такую цель мы не ставим, но ну, очищение наше все, это базовый принцип, как я часто говорю ученикам. Ну и вот тут топ-линк, Лидия Шакти, через нижнее подчеркивание, пожалуйста, вся информация важная. Переходите, сохраняйте себе эту ссылочку, по ней все наши контакты, и не забывайте подписаться, пожалуйста, чтобы не теряться и в Телеграм, и WhatsApp, и в e-mail, все, записывайте, пожалуйста. Конечно же, основной канал это ВКонтакте, это самый удобный и любимый мой способ связи, именно ВКонтакте я веду все личные диалоги с учениками. Вот. Ну, конечно, нельзя грамм тоже существует, даже два есть сакральные, есть личные. Пожалуйста, тоже записывайте, фиксируйте. Сторис очень интересный, всегда именно полезный. Задавайте ваши вопросы, в сторис буду отвечать. Все ссылки, пожалуйста. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь. Мы общаемся голосом, наши ученики только с сертификатами. Вот. Ну, у нас пространство света. С низкими, с низкими вибрациями к нам у нас не задержишься. И ждем вас, конечно же, на обучение, потому что открытые уроки, как, например, этот открытый урок, это только аромат, как я люблю говорить, а уже сам вкус и то, та польза, которая в вас прорастает, это уже, конечно, на обучение мы вас ждем. Делайте важнейший вывод жизни. Все решают знания или отсутствие их. А новички срочно пишите «Хочу разбор», и я вам дам много пользы. Главное, сделайте шаг навстречу, и это даст свои результаты, конечно же. Все вот мои ученики всегда все были когда-то новичками, поэтому я вот сейчас села, постаралась, все рассказала и призвала новичков. В том числе сделать шаг к счастью. И у вас есть целых три возможности, если вдруг вам откликаются все три направления и астрологии, и целительство, и питание, тоже все это можно. Потихонечку мы с вами все это пройдем, и вы сможете сделать верные решения и верный выбор. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Первая часть астропрактика, конечно же, получилась замечательно. Очень хороший вопрос был. Хорошо ученица Лилия порассуждала. Лилия, буду ждать того дня, когда вы полностью исцелитесь от и самой ситуации, этой непростой, развернете ваш 12 дом в плюс. И дай Бог, чтобы у вас все получилось в балансе и как можно скорее. Я желаю всем счастья, света и любви. Обнимаю светом и любовью. До встречи в следующей астропрактике.